Такой материал вы можете использовать на третьем этапе обучения чтению. Мы читаем с вами коротенькие слова из трех букв: это слово дом, «кот», кит то есть мы вставляем букву нам нужную, да, и прочитываем слова. Значит, еще на третьем этапе я рекомендую вот такие использовать. Варианты чтения. Читаю. Я, например, читаю Оса. И сразу у меня здесь картинка со словом Оса. Вот такая картинка. Так, еще дальше. Четы из четырех букв слово у меня состоит Сани. Да? И вот такая картинка может использоваться. Дальше. Следующее слово машина. И вот такую добавляем картинку после того, как ребенок прочитал слово. Значит, после того, как ребенок научился понимать то, что он читает, то есть чтение вот этих слов, да, которые состоят из трех-четырех букв, потом пяти-шести, мы приступаем к четвертому этапу обучения чтению. Это когда мы читаем и учимся понимать смысл прочитанного предложения и текста. Здесь это один из длительных этапов. Вот О нем мы с вами тоже будем говорить потом. Но и хочется сказать, что Подчеркнуть, что эффективность овладения навыком чтения, а в дальнейшем и грамотного письма, зависит от степени освоения детьми каждого из этапов обучения чтению.